Многие печатные издания и критики в один голос называют Павла Прилучного самым востребованным актером новой волны. Актер имеет целую армию поклонников и хотя любит больше полнометражные картины, прославился благодаря сериалам. Можно, конечно, сидеть и ждать эпохального проекта, но актер должен работать ежедневно и ответственно, тогда тебя заметят метры. Биография Павла Прилучного начинает отсчет с 5 ноября 1987 года. Детство артиста брата Сергея и сестры Елены прошло в городе Берске Новосибирской области. В лихие 90-е некоторые друзья парни оказались за решеткой. Родители, чтобы сын не покатился по наклонной, заняли досуг Павла с секциями. Мать работала хореографом и записала его на балет и хоровое пение, а отец – на бокс. Ни одно из этих занятий мальчику не нравилось, однако к 14 годам он стал кандидатом в мастера спорта. После школы Прилучный получил образование в театральном училище Новосибирска, Два года играл главные роли в театре «Глобус». Из школы-студии МХАТ ушел, потому что не понравился авторитарный стиль педагога Константина Райкина. А Сергей Голомазов и Гитис пришлись по душе. Павел начал появляться в кино, еще учась в Гитисе. Дебютом стал сериал «Школа номер один». Далее последовали «Паутина», «Путейцы клуб». Известность принесла главная роль в остро сюжетной картине на игре. В фильме Павла Санаева прилучно исполнил роль крутого игрока «Дока». В 2011 году на экраны вышла закрытая школа. Герой Павла, сын состоятельного отца, расследует цепочку таинственных и жутких происшествий. Параллельно актер успел сняться в детективном сериале «Метод Лавровой», где блистала Светлана Хоченкова, криминальной ленте жизни приключения Мишки и пончика» с Евгением Ткачуком, боевике «Геймеры», продолжившим историю на игре. Критики сошлись во мнении, что у создателей «Мажора» получилась увлекательная история, несмотря на кажущийся с первого взгляда тривиальный сюжет. Сериал попал в десятку лучших, а Прилучного назвали открытием 2014 года. Еще один ключевой персонаж достался артисту в экранизации избранных романов Вадима Панова из цикла «Тайный город». Показать себя в комедийном амплуа Павлу удалось в ленте Келиманджара о приключениях граждан России в Азербайджане. Партнершей стала Ирина Старшинбаум. Актер помогал главной героине в поисках неявившегося на свадьбу жениха. Съемки, помимо Баку, проводились в Прибалтике, Таджикистане, Казахстане и Узбекистане. Военно-приключенческая драма «Рубеж» с участием Прилучного рассказывала о циничном бизнесмене, которого редкий артефакт переносит в 1941 год. Сюжет возврата в прошлое перекликается с фильмами «Туман» и «Мы из будущего». В 2006 году личная жизнь Павла претерпела изменения, он познакомился с Никки Рид приехавший в Россию навестить подругу. Ради девушки Прилучный прервал учебу и устроился на работу, так как нужны были деньги. Красивая история закончилась внезапно, Ники перестала принимать звонки и отвечать на письма. О романе с внучкой Леонида Коневского артист вспоминает с теплом. Рената Петровски улавливала нюансы настроения, старалась помочь, но оказалась внутренне сильным человеком. А Прилучный – Сторонник домостроя, привык, что первенство принадлежит ему, женщина в его глазах должна оставаться слабой. На съемках сериала «Закрытая школа» Паша встретил Агата Муцениеца. По сценарию между героями вспыхнула взаимная любовь. О том, что чувства с экрана перенеслись в реальную жизнь, съемочная группа узнала, когда получила приглашение на свадьбу. У пары родились сын Тимофей и дочь Мия. Прилучный, строгий отец. Детям запрещено пользоваться гаджетами и интернетом. Сыны из общеобразовательной школы перевели в церковную, поскольку там прививаются правильные жизненные понятия. Супруги пережили кризис в отношениях, дело едва не закончилось разводом. За время размолвки пришло понимание, что существовать друг без друга невозможно. Главное, вовремя остановиться, сесть и спокойно поговорить. Несмотря на публикуемые в Инстаграме фото, доказывающие гармонию в семье, периодически появлялись слухи об изменах мужчины. Агата, по-видимому, к этому привыкла. Девушка только разодоривала хейтеров двусмысленными роликами на собственном YouTube-канале, где заявляла, что подружилась с очередной любовницей Прилучного, например, с Дарьей Мороз. Однако кажущейся идилией все же пришел конец. В 2020-м стало известно, что звездная пара вот-вот оформит развод. Некоторое время актеры никак не комментировали ситуацию, из-за чего появилось множество слухов. Поговаривали, что Павел даже поднимал руку на Агату. А спустя некоторое время бывшая актерская чита подтвердила информацию об окончательном расставании. В одном из интервью Прилучный подчеркнул, что им с мученицей удалось сохранить дружеские отношения и общаться по-взрослому, без взаимных претензий. Вскоре брак был расторгнут официально. А спустя некоторое время в прессе заговорили о новом романе Павла. Избранницей Прилучного, якобы стала актриса Мирослава Карпович, известная зрителям по роли Маши в сериале «Папины дочки». Вскоре появились фотографии Павла и Мирослава на отдыхе в Крыму. Сами артисты некоторое время не комментировали слухи о новых отношениях. Затем Прилучный высказался в своем инстаграме, заявив, что в его жизни начался новый этап, подробностями которого он делиться ни с кем не намерен. Фильмография Павла непрерывно пополняется. В 2019 он стал частью звездного актерского состава драмы «Союз спасения», посвященной восстанию декабристов на Сенатской площади в декабре 1825 -го года. Прилучный предстал в образе соавтора устава организации Павла Пестеля. Павел признался, что это первый костюмированный проект в карьере, переносящий в прошлое. Впервые у героя нет любовной линии, чувства мешают делу, которому полковник предан до фанатизма. Еще одна новая работа Павла, наемный убийца, потерявший память, в триллере «Призрак». Веб-сериал «Горе от ума», нестандартная трактовка одноименного произведения Александра Грибоедова. Актер получил здесь главную роль внезапно пропавшего популярного блогера-разоблачителя. Любимую девушку героя сыграла Мария Кожевникова. В ноябре 2020 поклонников обеспокоила новость о состоянии здоровья актера. Выяснилось, что Павел был госпитализирован с переломом костей лицевого скелета. Параллельно стали распространяться слухи, что Прилучного сильно избили. Позднее появилась информация, что травмы якобы были получены во время съемок сериала «В клетке». По этой версии артист упал на асфальт и ударился левой стороной головы. Сам Павел пока не делится подробностями произошедшего, но уже выложил в Инстаграм видео, снятое из окна больницы.